Это легкие понедельники с Алла За Меня зовут Игорь, и сегодня начну с очень важного для себя вопроса. С больного, я бы так, я бы так сказал. Алла, здравствуйте. Всем привет! Легкого понедельника и легкой недели. Алла, ну, как всегда, вы меня вдохновили на, на вопросы тяжелые и сложные. Увидел от вас сегодня сообщение в Телеграме и вспомнил, мозг, видимо, избегал этой темы. Вы как-то говорили о том, что в связи с переездами сбился у вас режим, и вы решили для себя ложиться в 11. Поделитесь, пожалуйста, вашей историей успеха. Помимо того, что вы накануне наших понедельника вспоминаете обо мне и, собственно, о программе, какие еще у вас есть лайфхаки для того, чтобы ложиться так, чтобы утро было легким? Знаешь, я вижу в твоем вопросе некий подвох, потому что сегодня утром ты прочитала от меня сообщение, которое было отправлено тебе вчера поздно вечером, верно? Где, где вы подвох увидели? Я улыбаюсь, жизнерадостный, сердечный. Не знаю, ищите в себе подвох. Ну, в общем, я вообще сжаворонок. И для меня утро, даже если я там поздно легла, и все прочее. Оно, вообще-то, все равно легкое. Я пробуждаюсь довольно легко. При этом, если я мало сплю, то эта усталость накапливается. И из-за этого желательно ложиться раньше, ну, в большинстве случаев, для того, чтобы все же ресурса было много. При этом, когда я веду что-то вечером, мне не так легко. Я-то лечь могу, но я не засну, особенно если веду как вчера, например, запустила старт в коучинге, и это 60 человек в группе, ну, присутствовали 40-50, в зависимости от того, там, свет, интернет и все прочее. Остальные записи будут смотреть. Это столько энергии, и я их знакомила с коучингом. Им было так вкусно, столько вопросов, мы задержались немножко, и тут коучинг, люди, ну, все, как я люблю. И, конечно, после этого мне обязательно нужно погулять часа два. Вот. И вчера мы с семьей долго гуляли здесь по Сиджису, слушали море, а я переключалась. И, вернувшись домой, я вспомнила, что у нас крайний с тобой день для того, чтобы записать на этой неделе передачу. И поняла, что мы с тобой не договорились, и потому рука... Потянулась к телефону, хотя действительно я не стараюсь, и в большинстве своем не смотрю гаджет перед сном. Это есть лайфхаки, да. Погулять и смотреть гаджет. Я написала тебе и больше ничего не делала. Вот так вот, просто не смотреть гаджет и все. Вот я вчера взял, понимаете, в руки гаджет. И все, да. Я действительно написала тебе и отложила. Специально что делаю? Я тогда его ставлю на зарядку не на тумбе рядом, а дальше. Рука не досягла. Гениально, гениально. А лень вставать, понимаешь? И вот это сочетание лень вместе вот... Это такое такое. У меня аж слезы сейчас потекли от, от, от простоты этого решения. Так просто. Я всю жизнь мучаюсь. Помимо прогулки двухчасовой по берегу моря, мне кажется, не что каждый себе это позволит, да. Что? Ну, еще. мне просто да. Я сейчас живу возле моря и поэтому. Но если бы это было не море, это была бы прогулка побучая, что тоже хорошо, потому что это сосны, дубы, это запах. Ну, в общем, все, как я люблю. Опять же. Но, к сожалению, сейчас этого нет в моей жизни. И после того, как я тебе написала, это еще не все, чтобы вот это все успокоилось после встречи с людьми вокруг коучинга, я читаю художественные книжки. Это тоже мой лайфхак. Мозгу нужно переключение в... Ну, Именно художественные, ни в mm -hmm. коем случае не мотивационные, не то, что я могу взять для себя в тренинге, а вот тут вот это еще придумать, нет. Я читаю сейчас Лекода Швар, по-моему, по Покров. Очень люблю произведения любые, украинскую мову, до речи. И это тренирует язык. Плюсик, плюсик. Ну, правда, вот мой способ тренировать язык – это проводить на украинскую мову, и я буквально сейчас после нашей с тобой встречи буду проводить э, підтримуючий вебинар для учебового центра Эльдорадо э, и украинскую мову. Это тоже способ потренировать язык. Ну, переключилась я, значит, художественной книжкой. После этого медитация. И мягкое погружение в сон. А сколько времени на книгу вы уделяете? выделяете? Как только начинаю засыпать, убираю. Там нет у времени. Меня, там. У меня это минуты три буквально. Особенно у моего мужа то же самое. У меня нет, у меня дольше. Мне интересно. Он говорит, а, вот, я могу без книги дольше не засыпать, но с книгой это вот три минуты. Так, Также, ну super. класс класс класс э, э, ну а то что вы вспомнили про руки понедельник, говорит ли это о том что вы как-то планируете свой следующий день перед сном Или да. нет? я я в какой в каком смысле планирую? Мне нужно понимать во сколько мне встать. Uh -huh. и в этом смысле я на всякий случай все равно ставлю напоминалку на гаджете сигнал uh -huh. и поэтому я смотрю расписание uh -huh. Расписание в течение дня вы себе формируете? Да, на да. Расписание я формирую себе не в течение дня, расписание на неделю я формирую в начале недели. Оно формируется постепенно разными встречами, а окончательно mm. в начале недели. Так, все, записано. Особенно про тумбочку, это вообще золото, а не лайфхак. Давайте квант посмотрим, что у нас, как квант поможет мне в Проблем. давай мы сегодня откроем какой-то вот такой вот квант. Ой, какой квант, какой квант. Слушай, квант у нас счастье. Счастье это настроенность с миром. И ты знаешь, многие сейчас говорят... Я не почувствовала какой? мое состояние после вашего лайфхака. Четко. И ты знаешь, вот сейчас очень много, от многих слышу, счастье не на часе. Да? Какое mm -hmm. счастье война. Какое счастье вон, что творится в мире. Вот. Война, правда, не в нашей стране, что, конечно, еще больше <смех> добавляет вот этого разных внутренних состояний. Вот, но война, войны были по всему миру и до того. Да? И даже в нашей стране до э, 24 февраля 2022 -го года mm -hmm. тоже была война. И я утверждаю, что счастье – это выбор. И э, мы действительно можем в любое мгновение его почувствовать правда нельзя игнорировать другие эмоциональные состояния, которые в этот момент есть. ну типа игнорировать там задавить куда-то это вряд ли будет для нас переходом счастья, но дать себе время прожить и все-таки выбрать намерением счастья, да и выбрать, разрешить себе его, да, это абсолютно точно можно сделать. А может быть, мы свяжем этот квант с моим вопросом? Что должно произойти за день, чтобы перед сном вот это ощущение все-таки, хотя бы мельком, но присутствовало ощущение счастья? Ты знаешь, чтобы не происходило за день, еще один лайфхак и то, что я делаю по вечерам перед сном. Я подвожу итоги дня, причем фокусируясь на том, что у меня получилось, какие... У нас даже в семье долгие годы был такой ритуал. Вот Сейчас как-то Алиса выросла, и как-то этот ритуал так, знаешь, время от времени. Но ритуал долгие годы помогал и фокус мышления изменить. Звучит он так. Каждый член семьи делится перед сном. Вот буквально перед сном мы приходили к Алисе в комнату. Сейчас Алиса приходит к нам в комнату, поцеловала и пошла. Да, это был такой вот, пока мы еще жили дома, даже до год назад, приходили к Алисе в комнату, и у нее она в кровати, мы тут как-то рядом садились, и каждый делился 10 радостей за сегодняшний день. Угу. И это круто, потому что, во-первых, мы узнавали, как прошел день друг друга, особенно если мы были не в одном поле, а во-вторых, это фокусировала наше мышление на это самое счастье, потому что радость – это некий маркер счастья. И это как-то давало то состояние, из которого легче заснуть. Потому что почему мы не можем заснуть? Это жвачка в голове, что не так, и что надо сделать. И вот эти списки – это, не знаю, как… Очень, очень многие, особенно женщины, жалуются на это, что бесконечные списки того, что надо сделать, недоделанного хвосты, хвосты уже многолетние. Причем однолетние. в голове эти списки, да? Да-да-да, да. И это все крутится, и человек не может уснуть. А когда мы фокусируем на то, чтобы собрать сегодняшний день и какие это минуты радости, к чему я благодарен за, за этот день, да, во что я был вкладом, вот такие вопросы, они очень помогают настроиться на такой мягкий вход в сон и, конечно же, добавляют нам фоном счастья. Да? Мы как будто бы тогда... Знаешь, помнишь, у нас есть в школе есть такой принцип, куда мозг отправишь, что он и притащит. И если отправлять мозг на то, что в этом дне было а, и здесь радость, и здесь радость, и вот здесь я был вкладом во что-то хорошее, а здесь вот я благодарен чему-то или кому-то, то тогда из этого и состоит моя жизнь. Да? Тогда где фокус внимания, там энергия, и это и есть жизнь. Вот такой лайфхак. Обращайте внимание на радость, и тогда счастье будет больше, даже фоном. И тогда, если с учетом реалий, да, если тумбочка все-таки не так далеко, и там где-то увидел какую-то новость, очередную не очень приятную или совсем неприятную. Как можно с этим справиться? Ну, есть разные способы, в том числе первое, что приходит в голову, это ну, смотря, о чем эта новость, понимаешь, ну, степень неприятности. Да? Если эта новость приводит тебя к горю, то желательно его проживать, да, тут явно мы переключимся медитации или еще чем-то, придется ответить для себя на вопрос, что я потерял, да, и еще глубже, а вместе с этим, что я потерял, это такой способ проживания горя, ну, это зайти в него и действительно осознать для того, чтобы перенастроить тогда свою жизнь и научиться жить без того, что потерял, да. Если это неприятность, как ты говоришь... Новостной, новостной фон, так скажем. Новостной фон и где-то кому-то плохо, и от этого плохо мне, да, так, так много сегодня, об этом много, мои клиенты тоже говорят, что это на меня тогда влияет, то тогда действительно есть смысл перефокусироваться. Потому что, смотрите, есть два круга влияния внутренний и внешний. Вот внутренний круг влияния это то, на что я влиять могу. На что я могу влиять? На свои мысли, на свои эмоции, на свое поведение, на свои выборы, на свои решения, на свое отношение к чему-то. А внешний круг влияния это то, что есть в моем поле, но я на это не могу влиять прямую если я сейчас прочитала новость про то, что кому-то плохо. Я на это могу повлиять? На то, чтобы людям стало хорошо. Если могу, то делаю, включаюсь и делаю, как мы это делали в первые дни войны, там или даже месяцы, да, волонтерством. Я вижу, что кому-то плохо, кто-то зовет на помощь, и я это делаю, там ищу машину, соединяю кого-то, там ищу деньги организовываю переезд чей-то, нахожу, где жить людям. Вот я это делаю. И тогда я влияю через поведение, через действие. Но если я не могу повлиять, то надо найти способ переключить, переключиться на то, на что могу влиять. И, Перед сном э, это что? Ну, например, э, прямо буквально можно задать себе вопрос, я могу на это влиять? Нет. Что мне сейчас надо? Я сейчас хочу быть в большем спокойствии, потому что я хочу поспать, у меня завтра там, насыщенный день. Например, я гипотезирую сейчас, угу. какие у меня способы переключиться. И вот здесь у каждого есть свои. Ну, хороший способ – это, конечно, медитация. Кто умеет? Это глубже погружаться в себя, но это похоже на сон, только ты осознаешь, что происходит. И тогда действительно мы как будто бы попадаем в состояние без мыслей. Вот. И тогда мы, по сути, что мы делаем? Мы разрываем нейронную связь, которая заставляет нас тревожиться. Почему нам плохо? Мы тревожимся. Да? Когда мы читаем какую-то новость, мы как будто бы подставляем себя на это место. Например, очень ярко читая какую-нибудь новость о том, что детям плохо, мы неосознанно подставляем своего ребенка туда, и нам становится плохо. Вот, подставляя, что кто-то кого-то потерял, мы подставляем себя туда, и нам от этого плохо. Вот, И вот в этом мы как будто разорвали эту нейронную связь, мы перестали об этом думать, и у нас есть доступ к другому. Мы начинаем себя осознавать, очень хорошо работает, если медитация, ну, не ваш конек, переключить свое внимание на то, что для вас стабильно, да, вот рационализировать тревогу, про что я тревожусь, я сейчас, я лично сейчас в безопасности, да, я сейчас там в стабильности, это в случае, если я не могу, ну, повлиять, если могу, да, я могу, не знаю, найти человека, если это новость про кого-то конкретного, да, какую-то помощь организовать, точно полегчает. Да, и вы действительно будете заниматься тем, на что влияете. И уже не, не просто тревожиться, а вы действительно будете чувствовать свой вклад, вы будете задействованы, и вы перестанете быть в этом не том эмоциональном состоянии. А если нет, тогда про что я тревожусь, а что мне сейчас нужно, как я могу переключиться, а что я сейчас стабильного, Пришу над головой, полный холодильник, э, вот семья. Вот мое моя деятельность, да, там, не знаю, которую люблю, вот мой завтрашний план, вот мое тело, наконец. Я здесь, я есть, и мы переключились. Да, мы переключились, и у нас есть возможность другими способами, не знаю, от холодного душа там, или теплого, там, какой-то ванны для себя с солью, да, для того, чтобы убрать вот этот вот фон до каких-то других, там, теплый чай, э, какой-то ромашковый, например. кстати Это один из моих тоже лайфхаков. Я практически каждый день пью перед сном чай с ромашкой, угу. не сладкий. Почему вот. у нас ромашка? Э, она успокаивает ага. нервную систему. Очень Сможно, можно и аналоги использовать. Ну, конечно, мелиса, мята, мята вальяна, все вот, все туда же. Какие-то вот эти классные карпатские сборы, прям вот тоже очень люблю, но тут таких нет. Тут из доступных ромашка. У них тут, значит, ромашка, и если вдруг заболел, то парацетамол или, как его, на Н. Ну, в общем, то же самое, только, не помню сейчас, Сурофен. Ну, Парацетамол или норофен – это назначают все врачи от всех болезней. Можно не ходить к врачу. Конечно, немножко утрирую, но вот серьезно. Вот любые, там, не знаю, если кашляешь или, или насморк, вот всегда-всегда вот эти два-две два, таблетки угу. всегда назначают. Лайфхак для тех, кто идет в гости к Альзе Днепровской. Можно взять с собой карпасский чай. А мы переходим к карте, я думаю, как раз. Не хочется открыть сейчас как раз карту. Мы с вами готовили. Давай. Я вас спрашиваю, какую карту мы откроем. Вы как, как чувствовали, предложили, предложили конфликты? Да, я э, думала тогда, наверное, нам достанется какой-нибудь лайфхак, очень-очень такой позитивный. Да. Вот. Э, и как раз конфликты, как они связаны с, этой, с этим квантом, Часто конфликты бывают причиной и препятствием к счастью и нужно не избегать их, а идти в конфликт, доставать свою силу, потому что конфликт приходит к нам как, любое, как любая там, не знаю, неудача, неприятность и любое событие с эмоциями в минус, приходит для того, чтобы мы выросли, развили что-то в себе, открыли. Чтобы мы стали еще счастливее. Точно, чтобы мы стали еще счастливее. И потому мы открываем с тобой С-10. С-10. Так. Представьте худший вариант развития событий. Что вы чувствуете? Мы практически об этом и сказали. Да, да. да. Прямо сегодня об этом да. говорили. И это важный вопрос для того, чтобы вот эту тревогу перевести, рационализировать и перевести в реальный план действий. Важно определить, что сейчас, задать себе вопрос, а чего хочу, да, и на уровне чувств тоже. И тогда найти способ это получить, а иными словами выбрать. И выбираем тогда то, что важно. Что вы выбираете для себя сегодня на этой неделе? Что вас сделает счастливым и людей, которые вас окружают? У меня на этой неделе будет э, вебинар э, для активной громады, тоже украинскую мовую. Э, и я буду делиться тем, как через трансформацию мышления адаптироваться к реалиям, э, и не обязательно сегодняшним, а и завтрашним в том числе, потому что адаптироваться не значит привыкать у нас продолжается программа «Старт в коучинге», и буду в Телеграм-канале отвечать на их вопросы. Они такие активные, активно задают вопросы, и поддерживать это движение. Им тоже э приходят по утрам от вас сообщения участникам программы? Э ты знаешь, как нет... попасть в Нет, я им ничего не пишу, я могу только ответить на их вопросы, если они есть. Ты знаешь мой, мой лайфхак. Я когда с клиентами даже работаю, меня спрашивают, вы же, наверное, как-то сопровождаете, задаете им вопросы. Нет. Я знаю, что люди сильно исправятся. Мы работаем на коучинге, да, на сессиях, а в перерыве моих клиентов есть возможность задать мне вопрос, но они практически этого не делают, потому что они ну, реально, у них есть все, чтобы эту неделю или эти две недели, мы или раз в неделю, или раз в две встречаемся. Иметь эти ответы. Вот. Практически очень-очень-очень редко так бывает. Конечно, мой любимый коучинг. И мой любимый, моя любимая группа 32 которая двигается, они так активно вопросы Будущих задают. волшебников. Вот там, конечно, это будущие да, волшебники, коучи и я еще не озвучила им, как назвала эту группу, и, конечно же, ну я вот думаю сейчас озвучивать или не озвучивать. Мучаются, будет... да, да, да. не спят, понимаете? Пусть, пусть вас. они еще немножко да, в, интриге в интриге побудут, но название уже есть. У нас даже красиво пост про это сочинить, да, подвести их к этому. Не зря я, вы умиренно... перед сном. Да? Точно, да, точно. Да, да. Кстати, мне вчера вчера окончательное название были несколько версий, вчера окончательное название придумала. И они очень активно задают вопросы, и реально я просто не успеваю на них отвечать, и они, Алла, я вам уже писал или писала, пожалуйста, ответьте на вопрос. Ребята, я не могу отвечать в тот же час и иногда даже в тот же день, но обязательно отвечу. Такие они знаешь, чуть-чуть забегают вперед. Они уже там, а как практику строить, а какой чек ставить, а как контракт составить. Вы же понимаете, что вы в ответе за тех, кто приучили, вы их зарядили этой энергией, это что они теперь. Точно. Я влюбилась и в коучинг, и эта группа продолжается, и поток этот есть, и он есть у меня на этой неделе в том числе. И есть продолжение одной корпоративной программы, чему я крайне рада, потому что эти корпоративные... Корпоративные программы тоже заряжают меня энергией, бизнес живет, такой значит бизнес живет, раз вкладывают инвестиции в, в руководителей, значит бизнес живет, значит у Украины да? абсолютно точно Украина движется к победе и к какому-то новому витку качественному своей, своей жизни. А у тебя... Так, вот я, смотрите, я, я уже хотел скорее-скорее попрощаться, понимаете, тут вы, но я, как всегда, я ночей не сплю. Готовлюсь к вашим каверзным вопросам. У меня, да, если вспоминать прошлые наши выпуски, мои мучения творческие, то эта неделя прошла, я доволен собой. Пазл сложился и осталась по-большому еще такая техническая работа в, рабо в подготовке, в создании моего тренинга. Тоже будет легче, проще, мне это понятнее, что делать. Поэтому я вам благодарен заочно, вспоминая вас, приходится идти к к светлому к светлому будущему. так что слушай, а, все таки да. а сегодня же это же неделя у нас м, которая 20 числа уже верно Да, это у нас сегодня сегодня у нас понедельник это 20 да число. да слушай как же я важное событие моей жизни на этой неделе Моей дочери исполняется 17 лет. Mm, и класс. да, и, и, и кстати я провожу еще один еще один мастер-класс, вебинар в онлайне для очень крутого клуба Янг Бизнес Клаб, и это тоже событие. А я тут вспомнила про Алису, потому что за день до ее дня рождения я провожу в Янг Бизнес Клабе, и вот как раз сейчас мы решаем как его отмечать, Как часто бывает в нашей семье, знаешь, мы там никуда не собираемся, а потом в один прекрасный день, а это было вчера вечером, я сказала, слушайте, а давайте, и вот сейчас они уже ищут под это, а давайте, и уже поделюсь тогда в следующий раз, что же мы все-таки решили, и что нас ждет на этой неделе, а поделюсь этим э, на следующей. Да, 17 лет, это бывает единожды, э, ей 17 как раз 24 -го. И это непростой день для всех нас. И Алиса тоже говорит, ну, мама, ну, мы же будем праздновать День рождения. Ну, даже если этот день, вот он, он же такой непростой для всех. Я говорю, конечно, будем, Алиса. У вас будем дочка праздновать тоже общается, общается с вами в форме вопроса. Да, <смех> да, <смех> это есть такое. Так что э, эта неделя такая прямо у нас вау, потому что Красиво. родился наш вот этот... Квиточка наша родилась 17 лет назад. Класс. Тогда вам хорошего цветкования, как по-русски. Празднования. Празднование, да? празднование. Да, Я вам очень благодарен за сегодняшние лайфхаки. Бегу отодвигать открывать и тумбочку. Спасибо, Алла. И до следующего легкого понедельника. Наслаждайтесь жизнью, друзья. Вот такое вам... На путь, все, что ли. До встречи. Пока.